Здравствуйте, уважаемые любители летных видов спорта. Чем занимается канал ⁇ Мечта летать ⁇ когда с утра шел ливень, и на планере летать нельзя, потому что лужи на аэродроме. Авимодализм! Ну, пошел, пошел! Главное сейчас ее не упереть. Любить, любить, любить, любить Итак, сегодня у нас замечательный выпуск, новый да. в команде ассистент, помощник Макс. Он снимает, тоже помогает снимать активно, потому что выпуск о авиамоделях. В моем счастливом детстве на модельках я начал летать в Вильнюсе на станции юных техников 10 лет. И это, наверное, было просто откровение, то есть я попал в совершенно замечательную волшебную команду, у нас, э, у меня были два учителя, э, которые, помимо того, что научили меня строить модели, научили меня, наверное, еще кучи других вещей, то есть это были прям педагоги в высшем смысле этого слова. Э, Ян Джамоти и Андрюс Букаускас, привет, огромное спасибо. То есть я попал в семью таких вот детишек, которые что-то строили руками, мы... Должны были два дня в неделю заниматься, но мы занимались, ну, наверное, я каждый день туда бегал. Я посылал к чертовой матери эти линейки, Марсу там, уле-уле, и говорил, получал двойку по поведению, но все равно сбегал. Мы строили модели, готовились к разным соревнованиям, и я прошел путь от, ну, первых бумажных таких, не знаю даже, что такое было с резиновым моторчиком. А потом строил комнатные модели, когда такая красивая, переливающаяся всеми цветами радуга. Плеонка нужна была. Я, кстати, клеил ее у бабушки с дедушкой в квартире, потому что мы жили в старом доме деревянном, у нас ванной не было там и так далее. Это еще та история. А у бабушки с дедушкой была ну, такая ну, современная квартира с ванной. И вот ванна должна была неделю стоять без... Движение, вода, там пузырьки всякие выпаривались Потом я ее чистил газетами Потом я разливал состав, который полгода хранился Получал эту микропленку Друзья, ну вот это к тому, что, что такое Моделизм, то есть ребенок Мне тогда было 11 лет или 12 Я кропотливо эти соломинки Там паяльник Гнул, бальза, в общем все И по сути это немножко сформировало меня Как будущего инженера, то есть развило руки Развило, развило понимание, что надо что-то считать Что нужно что-то, какие-то чертежи делать Еще что-то, еще что-то паять первые там модели радиоуправляемые и я поступил в Харьковский авиационный институт, то есть я могу связать две вещи, я пошел в модельную лабораторию и это толкнуло меня поступить в Харьковский авиационный институт, дальше я стал инженером, дальше я сделал летные школы, сделал изобретения, заработал денег на большой, большой планер и летаю сейчас на нем и вы смотрите мой канал. Но начиналось все вот, вот с этого, с авиамоделек. Вот, когда я был, конечно, капельку постарше постар... По Макса. Я думаю, Макс, удра... Макс, тебе нравятся авиамодели? Да, мне нравится этот самолет. Этот самолетик? Ну вот, Максу нравится этот самолетик. Это э, мультиплексовская маленькая моделька, которую мы с Максом купили, чтобы... Вот мы сейчас поставили на нем микромоторчик. Вот это будет э, контроллер который управляет моторчиком, вот такие рулевые машинки маленькие. То есть все это миниатюрно, и Макс вот это собирает. Вот сейчас мы с ним врезали бритвами, ножом специально мы прорезали щели, вырезали телерончики. Вот это его моделька, которую мы, наверное, когда-нибудь дособерем. А начиналась наша эпопея вот с этой модельки. Вот ну, не с этой конкретно, а с такого типа. То есть сейчас я уже плавно перехожу, друзья. Если вы захотели сейчас в современном мире заняться авиамоделизмом, с чего начать? Это мультиплекс Easy Glider или что-то в этом роде. Чем он хорош? Тем, что у него вот здесь в задней части стоит моторчик с пропеллером. Ну, здесь, конечно, пафосная модель. Пропеллер складной. Складывается, чтобы сопротивление было меньше при полете, когда он летит как планер. Но сам принцип это пенопластовая моделька с размахом полтора метра и она очень простая я бы рекомендовал эту модельку брать в версии ready to fly когда она уже идет с предустановленной электроникой ну, с машинками вклеенными, скажем так то есть вот эти все машинки есть вам остается сделать вот эти кабанчики там поставить там все это соединить воткнуть вот такой приемничек соединить с сервомашинками и вам нужно обязательно будет вот такое вот радиоуправление Ну не конкретно это я сейчас по роде управления немножко пройдусь. В моем случае это JETI DS-12. С аппаратурой я клепнул массу эмоций, потому что если покупать, что за покупать, планировочек я знал. У меня там друзья посоветовали. Виктор, привет. Вот этот вот какой-нибудь Easy глайдер называется это еще, Sky Ranger и так далее. Вот этих пенопластовых полтора метра размах, у которых вин сверху и которые летают как полупланер. Их полно на рынке, категорически рекомендую. Чем хорош вин сверху? Винты сэкономите, довольно существенно. Его-то я купил, а дальше к нему предложили какое-то говноуправление. То есть, когда я его держал в руках, у меня даже вот, ну, отвращение было сразу к этой аппаратуре. По качеству комплектующих, по литью пластмассы, что это штука, которая просто вот возьмет и очень быстро развалится. Поэтому я спросил у продавца, говорил, что-то есть у вас ну, хоть капельку посерьёзнее. Говорит, слушайте, сейчас вышла такая аппаратура, джампер tx 16 она может все к любому приемнику подключается, и так далее, и тому подобное. Но нужно посидеть с компьютером разобраться, как работает эта вся программа, как вообще это все, ну думаю, ну я-то инженер авиационный, ну йог, там, понятно, что компьютеры дико не люблю, но все равно, думаю, разберусь точно, а я такую штуку купил, а дальше, друзья, был ад, ад был в том, что я, конечно, инженер, аппаратуру я разобрался, потратил, благо был этот коронавирус, ну или не благо, уж непонятно, ну, то есть я привез модельку Максу, и когда все закрыли, аэродром остался вот ну, с этой моделькой, аппаратурой, желанием ее настроить, больше было делать нечего, то есть полетов не было. Я спокойненько там шаг за шагом освоил эту вот OpenTX систему, которая позволяет действительно очень удобная штука, любой параметр настроить в аппаратуре, там все, ну в общем, если вы потратите на это время, это действительно инструмент. Но к этому прилагался вот этот вот джампер TX16, и в нем были кривые шлейфы. То есть, ну, вы понимаете, да, вот человек взял, купил какую-то штуку, настроил, она у него не работает. То есть, там, вбил модель. Что такое вбил модель? Нужно настроить у всех этих рулевых машинок радиоуправляемых, там, входы, принцип управления, что на каком канале. То есть, там, ну, ручки же у нас там, та, другая. И я все это настраиваю. Выхожу на полет, и это все слетает. Настраиваю, слетает. Настраиваю, слетает. Я злой, как черт. Перепрошиваю эту аппаратуру там, и так далее. Делаю кучу вещей. Ну и потом находится причина: это шлейфы. То есть, вот то, что соединяет ручки, надо было обрезать, сделать заново и так далее. Я научился это делать. Мы все это спиртом разбирать, эту аппаратуру собирать. Но я потратил времени больше на подготовку радиоуправления, чем на сами полеты и в подготовке модели. И в конце концов, я так за... э, э, устал, да, Макс. Ты же знаешь, что да? Правильное слово, когда ты много-много чего-то делал, и потом вот тебе надоело. Как это назвать такое слово? Устал. Устал, правильно. Вот, друзья. Ну, мы это поняли, о чем я. И э, кончилось тем, что модель раздолбал. Причем раздолбал не сразу. Сначала, конечно, я раздолбал его абсолютно по собственной дурости. Это был полет, когда я там планедист, белая кость, голубая кровь, с налетом тысяч часов, ляля-то поля. Запустил эту штуку, думаю, ну, не справлюсь, что ли. Конечно, я сразу же приложил, потому что полеты на настоящем планере и полеты на авиамодели – это две большие разницы. Чтобы летать нормально на авиамодели, нужно или покидать какое-то количество раз, просто привыкнуть, и лучше покидать с холма небольшого. То есть привыкнуть к пилотированию – это старинная технология, а современно это взять симулятор. И отсидеть в симуляторе несколько часов. И только после этого с этой моделью идти полетать по-боевому. Итак, я сначала приложил модель. То есть мы вышли всей компании, я все настроил, аппаратура работала. Я его запустил. И где-то в нашем населенном пункте бам! Чтобы вы понимали, откуда я летал. Так, вот наша окошко комнаты. И смотрите, вот видите, вот там поле. Сразу вот за домиками туда я идти 150 метров. Вот там, собственно, наше место, откуда мы летаем своими модельками. А там в конце Долины аэродром, с которого я летаю на большом планере. Так вот, моделька приложилась вот там. Сделала. бах ба бах Было очень весело. Вопросы местных жителей. Нашли модель. У нее был сломан винт. Модель из пенопласта хороша тем, что клеится вот этим уфунором. Ее можно собрать <свят> буквально из кусочков. Я собрал опять этот планировочек. Дальше мы начали его кидать с холма. Благо у нас то есть их горочек небольших полно. И именно за счет кидания с горочек и симулятора я научился нормально управлять планером. освоил эту модельку. То есть симулятор однозначно да. Не вздумайте пытаться запустить модель, как, как бы вы ни чувствовали, что вы там прям вот понимаете, как эти принципы управления. Принципы управления Макс понимает. Показывай, как планер вверх нос задирает, теперь планер вниз нос опускает, теперь делает крен и делает крен в другую сторону, да? Макс, как сделать бот, э, петлю? И планер делает петлю. Как? Вот так. <смех> <смех> Макс освоил все принципы управления, куда планер летит. Он моделькой управляет немножко. А разбил ее окончательно именно за счет радиоуправления, то что аппаратура потеряла сигнал. Вот так вертикально в планету вошла моделька. Это, конечно, просто недопустимо. И так вообще нельзя делать. То есть, если вы летаете, летайте подальше от людей. А Почему важен вес? Потому что вы не приложите планер об какого-то человека, то есть, представляете, вот пенопластовая модель войдет в кого-нибудь, бам, но она развалится. А если это будет не пенопластовая? А если будет это вот уже, вот это уже предельный случай, то есть, это уже карбоновый фюзеляж, это уже фактически летающая стрела. Вот если эта штука жавкнет, этот планировочек еще в пределах легальности за счет просто небольшого собственного веса. Для начала берите пенопласт однозначно и тренируйтесь на нем. И мой совет, берите нормальную аппаратуру. Тот же джампер Т-16, если его привести в порядок поменять шлейфы. Ну, то есть, у каждой вообще штуки бывают, наверное, болезни. И эта аппаратура, она дешевая, то есть, она там 120 евро стоит или там 150, я уж не помню. Она просто вот действительно порог вхождения, заняться авиамоделизмом, причем получить действительно полноценный аппарат, который практически там может все, это недорого. Понимаете, такую кривую, как время-деньги. То есть, чтобы разобраться, как эта штука работает, я потерял ну, недели полторы-две, Времени своего, то есть то разбираясь в этих всех нюансах, перепрошивая, меняйте шлейфы. То есть я искал эту причину, проблему искал, и ну, я потратил очень много времени. Если вы таким ресурсом, как время, обладаете, готовы каждый вечер что-то с этим возиться, это отличное хобби. Если вы таким ресурсом времени не располагаете, то можно купить просто хорошее радиоуправление. Например, я пришел к своему любимому вот джете. DS-12, которая ну, просто ее берешь, в руках держишь, она сама по себе в руках уже приятная, достаточно крепкая. Эта аппаратура у меня полетала, она упадала с холма, вот так катилась. У меня даже вон зарубки есть об камне, у нее обломаны за счет этого качения несколько дублерочков, которые надо будет просто поменять. Но она Она дружественная. Немножко, может быть, за счет того, что я тренировался на джампере. Но я быстренько раз-раз все с ней подружился, интерфейс, настройки моделей, все живое, все летает, все надежно, крепко. Приемничек берешь в руку, вот он, малипусенький, хорошенький, вот как раз на вот, на вот этот планировочку, он подойдет, там он 206 грамм то есть за этим гнаться не надо, что там дуплекс, там ля ля ля, -ля, -ля. Это имеет смысл на какой-нибудь навороченной модели уже подключать две частоты, когда у вас там сбой на одной, может, вторая как-то вытянуть, там все это настраивается. Не, не уверен, что это вот прям вам настолько нужно, но просто сам подход ребят из Чехии мне понравился. Это достаточно дорого стоит, но тут вопрос другой, сколько стоит ваше настроение. Получив эту штуку, реально счастлив. Вот, поэтому выбирая, с чего начать, Выбирайте сразу какую-то аппарату. Попытаюсь сэкономить ваше время и задать вам вопрос: подумайте: зачем вам авиамондализм? То есть, поиграться с сыном, поиграться в игрушку, которую вы подарите сыну, играться будете самому, все-таки дальше пойти в этом серьезно свой там планера, самолетики, квадрокоптеры, то есть поставьте себе этот вопрос и дальше, исходя из этого вопроса, делайте следующее действие, если вам нужно игрушку просто посмотреть, как вот оно вот, вот, вот хочется, очень хочется что-то попробовать, ну возьмите самый простейший, почти готовый комплекс с какой-то простейшей аппаратурой, которой не будете разбираться, включить, включил, полетел, забыл, все. Но если у вас хотя бы какой-то потенциал есть для дальнейшего развития, вот, допустим, как в моем случае, то есть я как раз шел по пути купить что-то такое, но потом думаю, а вдруг, и надо было перед тем, как покупать, а вдруг, почитать про это. То есть потратьте несколько дней, посмотрите всевозможные ролики. Я могу порекомендовать, например, Ануан, отличный канал есть у него, Аника в Пиви, и Саша о, замечательно совершенно. совершенно. Вот это два харизматичных человека, которые просто вот мне нравятся, как они рассказывают. И там много насмотреться, можно примерно разобраться. Не все вы сразу поймете, но попробуйте у них такие новичковые ролики поискать. Я же просто даю совет, то есть пойти в медиапространство, разобраться, как работают вот эти вот радиоуправления, что с ними где-то надо соединять. И тогда вы сможете первую же аппаратуру, наверное, первый там планирочек, квадрокоптер и так далее выбрать правильно. То есть имея информацию. Если вы просто пойдете вот так, а, хочу вот это, вы пойдете мимо кассы и просто потратите, возможно, деньги не совсем удачно. В описании я дам ссылочки на каналы моих друзей, которые мне максимально доверяю, они вызывают у меня уважения. И каждый блогер должен иметь какую-то харизму. То есть, не знаю, вот тогда это работает. Когда человек с душой что-то делает, это работает. Когда он работает, ну так надо бы как-то что-то сделать за деньги. Не, нифига. То есть это должно нравиться. Как нравится мне снимать, так и ребятам. Я просто чувствую. Если вы решили заняться моделизмом серьезно, попробуем показать масштаб бедствия. Что он грозит? Итак. Я начал вот с этой модельки, разбив, ну, по сути, это третья, но научился летать. Дальше следующая моя моделька была, сейчас похвастаюсь, это было не от большого ума. Вот этот вот пилотажный самолетик, решил, что я все, так я хочу пилотаж, буду теперь пилотажником. И купил вот эту вот штуку. Это копия Экстра. с этой копии экстры, я вставлю в ролик первые полеты на ней, конечно, я ее раздолбал. Включать, Макс? Да. Очки, очки одену. Слепой пилот. Пилот? Да, папа так не видит без очков. А... Ну, поехали? Поехали. Поехали, газу. <звук> Ого. Ой-ой. Слушайте, какая-то безумная мощность в этой штуке. Это вот так. Первый полет у меня даже у меня получилось приземлиться, но потом я просто ее... Её... Откровенно раздолбал, потому что приземлять ее более-менее нужно на шасси. Оп, ура! Первая посадка! <плес> Все. Она, конечно, красивая. Дин трехлопастный, я их поменял три, после чего успокоился. Собрал эту модельку, вот она пока висит, пока нормально летать не научусь. А следующая опять же была из планирочка вот этот был мультиплексовский фанрей. Он был хорош, я его опять же первым делом приложил, но не сильно. И у него огромный плюс, вот эти крылья, они отстегиваются. То есть при ударе получалось так, что там есть такие резиночки еще чего-то, у него крылья эти отскакивают, все разъемы разъединяются, то есть моделька абсолютно живучая. Но единственное, может быть не фанрей я вам советую, а какой-нибудь Солиус что-нибудь в этом роде. Контора надежная, проверенная, делает все исключительно качественно. Чем еще хорошо эта моделька? Она позволяет э, научиться летать, когда есть механизация вот, закрылок. То есть перед тем, как перейти на модель из какого-нибудь уже э, углепластика, стеклопластика, на хорошую, нужно все-таки научиться, наверное, вот на, на чем-то таком. Потому что долбить это можно бесконечно. Долбишь, склеиваешь, склеиваешь, долбишь. И э, я на ней научился. То есть уже э, сочетание симулятор плюс такая моделька приводит к реальному опыту. И уже потом я собрал вот такую штуку. Это, конечно, уже хоп-пески. Моделька уже с карбоновым там, легеньким фюзеляжем красивым. Э, крылья... Э, соответственно заполнитель пенопластом ракосель или как он там называется Я уже забыл а, углепластиковый лонжерончик то есть никак не, не сказать что это какая-то навороченная крутая моделька на которой можно уже там очень даже на каких-то соревнованиях летать ни в коем розе но она недорогая Ее можно собрать она весила, по моему 680 грамм у меня а стоит маленький-маленький моторчик максимально облегчал все Самый легенький модорчик Вот такой винтик складной получается. Ну, изящно все выходит. И она, конечно, уже летит. То есть, если брать идею планера радиоуправляемого, эта штука летит. Она не сравнится с вот этим пенопластовым ужасом. Но ну, вы это поймете, когда полетаете на пенопластовом ужасе сначала. Вот такую модель можно заводить ну, с приличным уже каким-то налетом. Тогда вы ее не раздолбайте И вот сейчас первый запуск. Центровку я вчера проверял, она нормальная. Но ну, просто сейчас попробую без двигателя запустить. Оп! Удигай! Ой-ой-ой, а как подприземлиться-то? Ой Слушайте, ну улетит прям Совершенно отрезающе Я просто испугался что летучести Это что он как летел, так и летел Предыдущие модели мои все значительно быстрее снижались Тут настроены режимы Батерфля и прочее, но я вот не думал Что так далеко эта моделька дунет сразу Раз, два, три Центруй. Да я в, в этом... Первый набор сезона! Ура! Не знаю, видно его или нет. Мне не видно его на экране. Смотри, смотри, смотри. О, приземлился! Ура! Ура! Макса старбольного сын. О. О. Это фантастический летательный аппарат То есть это вот прям летит Вот уже вот, вот эта штука летает, 500 грамм весит Уголь и прочее Первый мой композитный планер И первый же сразу же Выдуло черт никуда И вот очень удачно, что я настроил режим Вот этот баттерфляй так, а вон сейчас настроен. Вот с такой конфигурации планер снизился. Но если бы я это вчера кропотливо не настроил, то, наверное, я не знаю, как бы я сейчас приземлялся. Потому что это поперло вверх со страшной силой. Летело. Я парил! хе, -хе погода бомба! Ой-ой-ой. У него -ой. такая, как она Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, летит. И с низким проходом летит. Оп! Ура! Это шоу на канале Мечта летать. Выживет ли этот планер второй полет? Давай, читай! Оде! Пуск! Идет вверх! Огонь! Выпускаю воздушные тормоза. Ой, забыл выпустить. <музыка> О, выпустил. Ой-ой-ой, нет, не деревья, только не деревья. Ну выйти. Оп. Эй! ей эй! Друзья, в этот раз я щелкнул тумблер не в эту сторону, а в ту. То есть к тому, что кто будет говорить, что через полгода вы возьметесь за пульт и у вас все получится, не верьте, потому что у вас, видите, как у меня уже третья ошибка подряд. Третий будет, третья ошибка. Ну, тебе нужно заканчивать, это. иначе мы ее прикончим. Модельку эту тоже я немножко приложил, пытаясь поймать руками. Не делайте этого, научитесь сначала нормально летать, и только когда совсем уверены будете, ловите руку. Ну, не сильно там срезала болтик один, и я все заклеил, все это все в рабочем состоянии. Параллельно с вот этим, я собирал вот такую потрясающую штуку. Категорически вам рекомендую: пенопластовая, такая вот, даже не знаю, как это называется пенопластовая хрень которая кайфовый да слушай ну он самый большой его достоинство то что он очень медленный он может летать медленно и поэтому да я еще не умею делать на нем никаких фигур я могу на нем по кругу летать Ой. Да я уже запутался куда он летит давай я его приземлю потому что от греха подождать что ой я запутался Оп, Парашючи. О, Парашючи. друзья, смотрите, что в этом случае делается: ручки, стабилизатор полностью на себя, да. вырубить газ да, да, и эта штука да. сама Выключи приземляется. Да. От как оторвался пост? О, молодец, сын, заметил. Хвост друзья, все-таки. Э, но дальше это упунор или упухор, чпок, там три минуты и дальше можно летать. То есть в чем здесь прикол в том что очень развитые рулевые поверхности вот посмотрите какие здесь соотношения площади элерона к площади крыла То есть, фактически половина крыла это штука которая просто крутит ну вот изумительно вот мы сегодня на ней полетаем мне она очень нравится я собрал ее с большим удовольствием очень просто собирается здесь склеивается. здесь углепластиковые всякие там пластиночки вклеивается в пенопласт получается довольно жесткая конструкция мощные рулевые машинки Которые все это вращают Было шасси карбоновое Но я его приложил, сделал он, Нашел какую-то алюминиевую чушку Вот все это Ну конечно из минусов, вот видите как все провода у меня там Приемничек там приклеен Как-то все это там, скотчик какой-то Вот это нормально, привести в порядок Наверное, на какой-нибудь термоклее Но все руки не дойдут И еще я собирал вот такую модельку Это что-то на 98 грамм весит Непонятно для чего Она по идее комнатная но мы ее запускаем в стиле. очень весело бывает, на участке прям выходишь, ну вот, чтобы вы понимали. Уп. Вот там вот-вот. Запускаем, и она резинится. вот так летает, иногда ее потом с дерева снимаем. Очень ага. весело получается. Да, надо уже летать идти, вот а смотрите, как, как на улице хорошо, а мы как дураки дома. Это, кстати, редкий случай, вы сейчас наблюдаете, в Провансе снег. То есть здесь у нас больше двух недель снег не лежит, а сейчас он уже ровно две недели в этом году лежит. Нонсенс! Куры в шоке. Еще один забавный мой проект. Мне нравились металки, я когда-то Юра Соляник меня подсадил на них, показал, как они летают, учил немножко запускать. Юрка, большой привет! Нормальную металку я покупать не стал, думаю, возьму что-нибудь такое попроще, сначала покидаю, разберусь. Отзывы были хорошие, но не советую. с вот этой вот игрушкой отрицательный в моем случае вот она висит я ее конечно там починил несколько раз приложил еще что-то ну может быть только что отработал движение по киданию но и теперь еще раз передам привет Юрию соляльнику юрка ты подарил украшение этого дома это супра очень красивый планер то о чем наверное я мечтал когда вообще занимался моделизмом это настоящий красивейший Лайнер, причем конкретно эта модель рассчитана на запуск леером, то есть она крепкая и ну, такая, ух, то есть можно прицепить крючок и веревкой ее с лебедки дернуть. Но она была переделана в моторизированную версию, немножко была приложена, вот сейчас видите отсутствует шпанголд и моторчик. Электроника вся живая, причем 10 лет пролежавшая батарейка, что интересно, тоже живая. То есть можно все включить, и живить сейчас. У меня все руки не доходят привести ее в порядок. Лежит, я боюсь к ней подходить с точки зрения пилотирования, потому что я еще не готов. То есть набравшись опыта, поняв, что я реальный боевой чайник, я сейчас летаю на двухметровой модельке и жду, пока мои навыки по приземлению, по всему, станут соответствовать вот этой красоте. Чтобы привести его в порядок, вот старый моторчик, который на нем стоял, вот такой вот стоял вот такой вот винтик складной карбоновый я решил выпендриться то есть я взял моторчик ну вот это вот весит 98 грамм причем по мощности оно должно пулять лучше чем вот эта штука ну такой винт он, конечно не покрутит винт будет чуть поменьше но это все легче то есть позволит сделать немножко модельку легче по центровке я посчитал, вроде все прокатит. Вот этот вот моторчик сгоревший, вы видели, что да, мультиплекс тоже без мотора стоит. Он сгорел, приложил я мультиплекс. Это регулятор, который способен управлять вот таким, цените да? Вот моторчик и вот регулятор. Тут регулятор, то есть сопоставимые по то есть это все сопоставимо по мощности. То есть прогресс идет, но регулятор приходится достаточно большой иметь, потому что токи большие. Вот этот батор, кстати, позволяет работать на 4С, то есть уменьшить рабочие токи, использовать менее мощный контроллер, более легкий. Понятно, что для вас в первом видео эти вот виды этих моторчиков, контроллера, всей этой вот ботвы, оно вас просто пугает. Это нормально. Я хочу показать вам в первом же ролике объем бедствий. То есть объем, что вам, в принципе, в перспективе понадобится, если заниматься этим серьезно. Одна из составляющих – аккумуляторы. Видите, аккумуляторы я храню в жестяной банке. Ну, то что это все таки может всегда загореться штука. Это аккумулятор, на котором летает там, пилотаж на этаже экстра. Большой. Вот это вот маленькие аккумуляторы 4С. Которые вот для этого самолетика Я люблю летать на таких сборках 3С, 4С. Что значит 3С, 4С? Это сколько будет ячеек в вашей батарейке. То есть самая простая батарейка 1С, это 3,7 вольта. И дальше, повышая вольтаж, вы получаете 2С, 3С, 4С. Видите, какая россыпь добра. И чтобы заряжать это все добро, используется, вот, ну, я использую iCharger. у меня еще остался со времен электровелосипеда. Зарядку лучше взять более-менее приличную, потому что возьмете какую-нибудь полную фигню, будет просто вылетать аккумуляторы То есть у меня такое было, у меня самолетиком досталась зарядка, я думаю, да, позаряжаю ее. и позаряжал, позаряжал один аккумулятор Uber, второй, третий. Выкинул ее, стал заряжать нормальной зарядкой, и вообще никаких проблем. Помимо зарядки вам понадобится еще вот всякая ерунда, там, отверточки, там... Клей всякие, вот наждачечки, ну дофигища всего. Когда начнете с этим играться, поймете. Но ну, для начала просто хороший клей. Клеев в моделизме много. Для пенопластовых моделей вот этот уфунор. Я использую очень достаточно удобный клей. блям блям блям намазали, соединили и все. Вот так, чпок. И дальше этот пенопласт схватывается и можно летать дальше. У меня на полочке стоит в полной боевой готовности циокринчик можно всегда им быстро подкрутить ну, моментный клей или часто вот называют его сейчас полно ну вот хороший э, циокринчик он позволяет многие вещи склеить циокрином сделана дырка в одеяле то что циокрин если его капнуть прям он ой, ой сейчас меня убьют еще один клей вам понадобится если вы будете работать со стеклопластиками это эпоксидная смола Лучше брать тоже хорошую, которая надежно размешивается, хорошо застывает, потому что часто бывает, размешал смолу, она или закипела, если отвердителя переложила, или не застыла, если не доложил и так далее, и тому подобное. То есть потом будете просто сильно мучиться, если возьмете что-нибудь непонятное, и невнятное. Итак, домашняя часть видео закончена, мы пошли на полеты. Макс, ты готов идти на полеты? Молодец! Это Итак, так, солнце клонится к горизонту, мы наконец-то готовы к полетам. Зарядил нужное количество батареек. Это литий-полимерные аккумуляторы. определенная химия аккумуляторов, которая позволяет вытягивать максимальный ток с аккумулятора. То есть можно маленький-маленький аккумулятор поставить, который там будет работать 3-4 минуты, но зато модели будет лидать окуго Сейчас уже есть химия, которая позволяет отдавать большие токи на аккумуляторах. Литийным ситом. Я вот это все храню в ванной, на кафеле. Так, чтобы если это вдруг ночью вздумает загореться, мой дом остался целым. Зигзаг, что скажешь? Это петух, его зовут Зигзак Мокряк. Итак, наши модели построены. Макс, ты готов? Макс, с какими-то обломками тоже готов. Жена моя готова в супер костюме. Итак, плюс жизни в лоботях это в том что посмотрите все модельки они висят в доме но чтобы пойти на полет их не нужно разгружать какую-то машину мы просто вот берем выходим на нашу веранду вот оно поле я уже говорил вам машем рукой зеленому бамбуку со снегом Видите какое-то прекрасное сочетание и двигаемся в сторону э, так сказать нашего поля лисы съели двух кур мы за биоразнообразие. Да. Мы занимаемся еще чем подкармливаем лиса. Ли у нас на ду... Наверху. Дома. И недавно съел двух кур, которые не успели ночью пойти спать. Говорят, самых вкусных съел. Я, я предлагал эту куру съесть, но. Эй, геге! Ну что, пошли. На самом деле, вы думаете, что это идиот в шортах, но тепло. это то же самое ощущение, что на горнолыжном курорте, когда. Вы идете, воздух выборожен, то есть ночью весенний выпал, поэтому очень сухой воздух, в который при таком ярком солнце... Так, Макс. Макс и кролик, вы готовы к полетам? Да. Отлично. Друзья, наш парк выстроен на взлетно-посадочной полосе, чтобы имели привязку к местности, вот наш там домик. Солнечными панелями кусочек торчит. И вот с этого поля мы летаем. Историю, которая рассказывала, что у меня планер воткнулся вертикально вниз. Бум! Это было вот здесь, на краю поля. Поэтому я призываю всех, кто летает на видеомоделях, используйте качественное радиоуправление, качественные компоненты, чтобы не иметь шанса навредить другим людям. Это важно. А мы начинаем! Максик, с какого начнем самолетика? Вот, на котором папа тренировался. Оператор -кролик. Оператор кролик. Так, подтягиваю штаны. Действительно тепло реально. Градусов 12, наверное. И вполне, так как я любитель ходить в шортах, можно ходить в шортах. Что мне нужно, чтобы все это дело включить? Мне надо включить радиоуправление. Подтвердить выбор скайсефера. Да, подсоединить батарейку. Оп! Закрыть кокпит, Оп. повесить радиоуправление на себя и проверить, все ли у меня хорошо. И у меня все не очень хорошо. Почему у меня все не очень хорошо? Почему? Потому что у меня почему-то на плюс стоят элероны. Проверяю, может у меня какой-то режим полетный стоит не тот. Нет, режим стоит тот. Друзья, разобрался в косяке. Моделька достроена давно была... И ты будешь запускать. И я. там Она стояла сейчас в посадочном режиме, поэтому управление работало таким определенным образом. Вы, настроив свою аппаратуру, стараетесь настраивать все модели в одном стиле, чтобы вам не нужно было потом вспоминать, как вы настраивали конкретную вот эту вот модельку. А, я проверил все, проверил, что рули работают. Э, сейчас. Э, да, вот так, да, вот так, да, вот так, да, вот так. И э, почему это важно? Потому что я однажды просто перепутал подключение стабилизатора и запустил модель, и она начала работать наоборот. И самым умным действием, это была вот эта вот моделька, э, было свалить ее в штопор метров на 30, и она вот так вот ш -ш -ш -ш -ш -ш, в плоском штопоре села, прекрасно ничего не повредило. Когда запутались, попадаете в штопор. Так, на этой оптимистичной ноте попробуем запустить модельку я... Покажу вам один тумблер вот здесь. Тумблер. Он активирует работу двигателя. Крайне важно такой иметь, потому что, как вы видите, сейчас я работаю управлением, у меня двигатель не запускается. И вот когда я полностью готов, сосредоточился, у меня настроение хорошее, готов запустить, я взвел тумблер включения двигателя, проверил работу двигателя и, 3 Макс, ну что, готов? Запускаем? Ну запускаем. И мы полетели давненько я не летал но мощность у этой модельки так себе хотя вы видите она спокойненько там ой что-то докрутит если очень хочется выключил я двигатель вот лопасти сейчас сложились сейчас это планер Тремирование сейчас не очень удачное. немножко полироном подтримировал и моделька спокойненько летает то есть можно наслаждаться вот этим полетом ее, радоваться, как она красиво в воздухе парит. Я скажу честно, как пилот, который летает на боевом планере, ой, ой-ой, газу. Вот зачем нужен двигатель. Вот я что-то так подзапутался. Центровка, кстати, не... в общем, нюансы, друзья. Я на них сейчас останавливаться сильно не буду. Ну, к тому, что вот она моделька летает, летает она прекрасно. Красиво, ровненько, может порадовать нас. И я ее постараюсь сейчас завести на посадку и приземлить. Самое главное, что она простая. И второе, что самое главное, что она легко ремонтируется. Что она может? Ну, петли, смотрите, она крутит. Только не знаю, почему она так крутит не петли, а какую-то фигню. Еще надо разбираться. Поэтому пилотаж, что я на ней вам показывать не буду, просто заведу ее на посадку, и мы ее положим отдыхать. Ой, как-то перелет. Оп. Она <свеч> Включаем двигатель и таким толчком кидаем. Что приятно, что я вам советую поначалу покидать эту модель без двигателя, например, с небольшого холма, чтобы привыкнуть и попробовать приземлять ее перед собой. Это вам позволит избежать обидных э, крешей. <свеч> ну вот смотрите, да. Дом один. да один дом пострадал посмотрите вот как можно например просто запустить падельку без всякого двигателя от, с руки вот так вот раз ой <пишут> <пишут> <пишут> <пишут> слушай что-то пошло не так мне совершенно непонятно почему она не хочет лететь ровно Это проблема слишком много зрителей центровка то в норме сейчас я проверю все то есть меня как бы все это немножечко расстраивает оп ну, за да задняя центровка О, сильно задняя, кстати а почему аккумулятор аккумулятор а все ясно все друзья вот она проблема аккумулятор был неправильно поставлен сейчас он поставлен хорошо модель в каком-то говне ой все хорошо сейчас наличие снега на аэродроме в данном случае полезно тем что мы можем оттереть ей фюзеляж который сейчас действительно в каком-то Кратовинорка, норка, да. Эх, так и живем. Итак, сейчас задняя центровка была. <свистит> <свистит> Инженер, пробуем. Я не буду больше запускать ее, с руки хватит. <свистит> Запускаю на моторе. Готово. Эх, на моторе летит. Ну, летит неплохо. Разворачиваем. Ну, петлю... Вместо петли нормально делают какую-то фигню, ладно. Почему-то встал на ней двигатель, непонятно почему. Идем на посадку. Работает, это У -у -у -у. Ой. Оп. Отлично. Пойдемте разбираться. Я даже догадываюсь, почему стал двигатель на предыдущих полетах, когда мы на другой модельке летали. Я высадил этот аккумулятор, который сейчас стоит больше, чем нужно. Есть у меня стойки подозрения, что я его угробил. Поэтому аккумулятора хватило на небольшой полетик. Смотрим. Работает моторчик. Все. Все. А, ну может и холодно еще. вряд ли. Уж настолько это влияет. Все. Вот, так что следите за своими аккумуляторами, заряжайте их правильно, не разряжайте больше нормы, и будет вам счастье. В принципе, на аппаратурах есть сигнализация на приемниках, на контроллерах часто о том, что аккумулятор уже совсем... Ну да, вот он даже вздулся, видно. <соценно> <соценно> на одной полетали, пошли дальше. Достаем такой же, но второй, будем надеяться, что он хороший. И оживляем. Макс, вот эту модельку используем? <соценно> Хорошо. Выбираю другую модельку, это у меня велосити. Velocity, Velocity. все. И сейчас, когда я соединю управление, управление будет уже моделью вот этой. Надежность современных электронных девайсов высока, но все равно будьте осторожны вот так вот нависать над винтом, особенно поставив его так, чтобы он к вам ехал, это абсолютно неверно. То есть нужно было бы сделать вот так вот. А, чтобы Макса ехал. Ну что, нет, вот, вот так вот. В другую модель подороже. В другую модель подороже. Ну, в общем, ставьте. Ну, то есть ты молодец, ты прям контент огонь снимаешь. Ставьте так, чтобы если модель поедет и раскрошит все по дороге, раскошил как можно меньше. Очень интересный самолет сделал человек на выставке Ошкаш. И когда он его показывал, ну, в общем, так получилось, что он газ не убрал. И самолету завели двигатели, самолет поехал, в нем никого не было. Ну, он там на чурочках стоял и так далее. То есть он перепрыгнул эти чурочки, поехал в толпу и зарубил кучу народу. Ну, не насмерть, там травмы какие-то. Но это прикончило сам проект. И самолет интереснейший просто не сделали. Вот из-за этой глупости, что нормально его не закрепли. Поэтому будьте внимательны. Даже мой учитель Клаус Ольман, однажды выезжая из ангара, забыл газ на полную включив. Завел двигатель, двигатель завелся. Ему не хватило тормозов остановить этот самолет. Как-то он там его копотнул или еще что-то, то есть он никого не покрошил, но прикончил винт и было масса приключений. Поэтому это вот люди, реальные люди, которые с огромным опытом делают такой косяк. Как и я сейчас вот, взяв, поставив себе самолет винтом к себе ну, в сторону самого важного. Головой, да. От винта, Макс, да? Проверяем, как работает управление. Элероны норма. Стабилизатор норма. Руль направления. А руль направления почему-то не работает. работает. Все, работает. Фух, испугался я. Так, включаю питание мотора. И пробуем, смотрим, как эта штука полетит. Должна висеть достаточно весело. Э, моделька эта э, восхитительна тем, что она может летать на достаточно низкой скорости. И если вдруг что-то случилось совсем плохо, валишь ее, она таким блинчиком, пэм-пэм, плоским, бамкается. И все с ней хорошо. Командуй, Макс. Раз. Раз. Два, а три. Да, слушай, я прямо от выклетать. Но машина зверь. Огонь-аппарат. Вот, в нем основная прелесть в том, что он может вот так, например, делать. No вот так он может. Петля вниз хвостом. вниз хвостом. Макс, папа не настолько готов к полетам, чтобы вниз хвостом летать. Во, бочка. Ну в общем эта штука может летать как угодно, видите. Вот это мне больше всего нравится вот в ней. На маленькой скорости, у нее низкая удельная нагрузка. Крутится как угодно. Главное не запутаться, что я сейчас могу сделать на радостях. Но если запутался, делается так. Показываю сейчас. Покажу, как делать, если запутается все. Но я сейчас зайду со света. Если вы на этой модели запутались, просто ручку на себя, она бам и целая. В этом ее основная прелесть. То есть, если в ней дать ручку на себя, она валится или начинает парашютировать, или входит в плоский штопор. Скорость низкая, вин при этом, сейчас я тублер выключу, вин при этом останавливается, и она обшась шассими об землю, бам, хрязь, в общем, все целое. Если скорость не уменьшать, то всегда ломается винт. Винт достаточно дорогая штука, от 4 до вот этот вот дорогучий, деревянный, красивый. Стоит, ну, на самом деле, такой брать смысла нет, просто у меня такой был. Вот эта модель падала уже столько раз, что даже страшно об этом подумать. А солнце, как вы видите, заходит за горизонт, поэтому нам нужно быстро запустить третью модель. Эта моделька, друзья, у меня самая навороченная, поэтому будет больше всего жалко ее долбануть, если вдруг что не так. Сейчас я нахожу ее на компьютере ой, на этой на аппаратуре это у меня q12 вот сейчас он ее будет искать я достаю батарейку достаю батарейку под переднюю центровку тяжелую чтобы не накосячить потому что можно конечно пафосно попытаться сейчас попарить на задней центровке но даже на большом планере классно летать на задней центровке но задняя центровка часто приводит к например плоскому штопору а на модели это ну свои сложности я ее закрыл. Ну что, сейчас проверяю теперь эту модельку, все, как на ней работает. Мотор отключен. Вот это вот так называемая бабочка, когда э, закрылок идет вниз, или элероны идут вверх. И вот, вот в этом случае модель, как парашют, практически опускается. Это Возможность эту модель посадить. Это у меня, оп, посадочный режим. Сейчас у меня стоит нормальный режим. Я проверяю элероны. Проверяю стабилизатор проверяю руль направления все работает штатно ну что ж попробуем слетать активирую двигатель работает макс давай команду макс пуск о и она идет практически вертикально как вы видите энерговооруженность бешеная оп я убрал двигателя отключил и сейчас у меня убрался винт сложился это настоящий планер который совершенно волшебно парит потоков восходящих сейчас нету холодно очень да и уже, уже вечер поздний ну немножко попикивает и самый большой кайф конечно на такой модельке это искать вот эти зоны восходящих потоков на большом планере выпарить с такой высоты, конечно, невозможно. Большой планер выпаривает метров с 300, не меньше. На да, на параплане можно с 30 метров. За счет чего это? За счет того, что у земли все эти конструкции из воздуха, они должны разогнаться. И вот такую модельку может держать маленький-маленький пузыречек воздуха поднимающийся. И вот так его можно кругами обрабатывать. Немножечко нас придерживает. В этом все и удовольствие. То есть все спрашивают, а вот... Какой кайф летать на модели? Чё за? Ты же планерист, ты же на большом летаешь. Ну, во-первых, это детство было у меня счастливое. А во-вторых, действительно очень приятно. Вот когда такая маленькая, красивая, изящная штука подчиняется каждому твоему желанию и летит. И можно дать газку и перезагрузиться. Оп! Она, кстати, тоже крутит петли, смотрите, оп, оп, чпунь, оп, чпунь, больше не надо, хорошо, и мы на ней спокойненько летаем, за посадку я вам покажу одну, потому что я еще не мастер этих посадок, но посмотрите, как она просто изящно летит, сейчас я подведу поближе к нам. Это же просто... Это же просто поэма. А? Да, наличие моторчика, конечно, сильно упрощает жизнь. Мы раз, и опять на высоте. И так можно тренироваться сколько угодно. Потом летаете, ищете какое-нибудь восходящее течение, исследуйте его. Если вдруг вас сдуло ветром или еще что-нибудь, вот этот микромоторчик, у меня моторчик там стоит 55 ватт, он весит 41 грамм, и аккумулятор стоит такой же маленький, то есть вот в этой модели все связано с электродвигателем, минимизировано, и она волшебная. Понятно, что дальше там 4-метровые модели, метательные модели, которые кидают с руки, они там по три минуты поряд. но вот для себя я открыл, что 2 метра, то есть вот это вот самый, наверное, дешевый вход в мир настоящих пластиковых планиров. Это двухметровый размер. Потому что все, что выше, становится просто на порядок дороже. То есть полтора метра это все-таки маловато. Два в самый раз. Конечно, в идеале два с половиной было бы. Но у меня есть супра сейчас, благодаря соляннику. Три метра 80 сантиметров. но я ее берегу и пока тренируюсь на кошках. Ну что, будем заходить на посадку? Уже холодно, я в шортах замерзаю. Макс, на посадку заходим? А? Не в машину? Не в машину? Да. Она в Vario, ну что, я. Ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Оп. Недолет. <свят> вот этот тумблер у меня отключил двигатель. Я перевел второй тумблер на посадочное положение. То есть главное в этом всем не запутаться. И вот я не запутался. <свят> <свят> Красиво <свят> приземлился. Ну, я думаю, что пора домой, очень холодно. Друзья, на этой оптимистичной ноте, да. я надеюсь, вы меня отпустите домой, потому что я пошел как дурак в шортах. Солнце зашло за гору, и вот теперь мне реально холодно. Я не такой... То есть солнце, это... Многие спрашивают, как вы в большом планере летаете и не мерзнете. В такую погоду можно было влетать в большом планере в шортах, потому что через кокпит светит огромное количество солнца, и в нем тепло. Даже сейчас, даже когда за, за бортом минус. Да. лед то не тает. Да, лед то не тает. Но я сейчас мёрзну. Поэтому вот я все показал, как у нас есть, идите в моделизм. Ссылочки на каналы моих друзей, которые лучше меня разбирают по моделизме, потому что я чайник, Видите, даже на плане летать не умею, расскажет вам намного больше. Я просто вас проматерирую, что это офигенно, классно, этим можно заниматься с сыном. Макся. тебе нравится моделизм? да скажи контент огонь, контент огонь. <свят> <свят> до новых встреч друзья пишите как вам понравилось